Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Сегодня мы с вами будем готовить крем. Это очень универсальный крем, он подойдет для тортиков, пирожных или для каких-то десертов. А самое главное, что он готовится всего из двух ингредиентов. Нам понадобится сыр рикота. Кстати, вместо рикотты можно взять маскарпоне и вареная сгущенка. Она у меня уже открытая, потому что я ее поела. Еще нам понадобится миксер. У меня миксер стационарный, но можно воспользоваться и обычным ручным. Устанавливаем вот такой вот венчик. Мы открыли рекоту и теперь отправляем ее в чашу миксера. Остатки можно съесть. Ставим чашу в миксер и взбиваем. Мы взбивали рикотта примерно 2-3 минуты, и теперь можно добавлять вареную сгущенку. Добавлять будем постепенно по одной столовой ложке, не прекращая при этом взбивать. Положили ложку сгущенки, взбили, затем положили еще одну, и так до тех пор, пока сгущенка у нас не кончится. Нам понадобится примерно 3-4 столовых ложки. У нас есть вот такая чудесная лопаточка, и ей мы сейчас соберем крем, который остался на краях чаши, чтобы все у нас вбилось равномерно. Посмотрите, какой крем у нас получился, он очень красивый и очень вкусный. Сейчас мы его сложим в какую-нибудь мисочку и уберем в холодильник, чтобы он постоял ну, примерно 30-40 минут и охладился.